Всем привет! В этом видео хочу показать, как в Солиде отрисовать консоль крепления для джокерной трубы диаметром 32 мм. Размеры можно взять с сайта MDM. Данная фурнитура строится элементарнейшим образом. На плоскости спереди необходимо нарисовать эскиз. Консоль крепления это тело вращения, поэтому рисуем профиль, ставим осевую линию и задаем размеры. Значит, диаметр 60 миллиметров, внутренний диаметр 32,7. 32,7 а здесь диаметр 60. Высотой 16 мм и толщина стенки 5 мм. Здесь поставим 16. Добавим взаимосвязь совпадения. И поставим толщину 5 мм. Также поставим взаимосвязь равенство. Затем выбираем повернутый бабушку основания и он нам уже Solid строит фантом. Щелкаем окей. Применяем материал. На плоскости рисуем эскиз. Берем окружность, рисуем новое отверстие. Отверстие диаметром 5. И здесь, наверное, есть небольшая фасочка. Ставим диаметр 5 мм. Радиус давайте здесь поставим 25. Выберем насквозь. Нарисуем фаску. Допустим, 2 мм. Или даже 1 мм. Создадим новую ось. Выберем круговой массив. Вокруг чего у нас будет строиться? Вокруг массива у нас уже выбран. Теперь нам необходимо выбрать элементы, которые необходимо размножить. Выбираем вырез и выбираем фаску. Щелкаем ОК. Ну вот отлично. Консоль крепения у нас почти построена. На плоскости, давайте справа, нарисуем новый эскиз. Здесь поставим диаметр 6 и высоту 8. Чуть повыше 10. И выдавим. Для имитации отверстия под шпильку. Так, проектирование почти завершено. Теперь нам необходимо добавить некоторую информацию в свойства детали. Копируем название. Копируем отсюда артикул. И копируем из адресной строки адрес, где можно посмотреть более подробную информацию об этом элементе. Щелкаем «кай». Дальше сюда в принципе можно добавить скругление. Ну вот и все, консоль крепления построена. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.